Что мешает быть сильным и свободным? Страх. Только страх. Страх ошибиться. Страх неудачи. Страх быть отвергнутым, остаться в одиночестве. Именно при помощи страха вас держат. И превращают в рабов. Кто это делает? Так да кто угодно. Родители, общество, женщины, телевизор, начальство. Кто угодно. Ну еще раз предостерегаю. Упаси Бог вас искать виноватых. И упаси вас Бог тем более найти их, этих виноватых ненароком. Вот тогда ваша песенка спета. Окончательно спета. Найдя виноватых, вы сами признаете, что вы... Побеждены, ваша сила отнята и вам останется только плакать проклинать судьбу искать виноватых это женская тема забудьте вам надо только просто взять и забрать себе то что принадлежит вам по праву вашу силу и вашу свободу все больше ничего не надо взять и забрать взять и и взять. А что же делать со страхом? А ничего. Просто не позволять ему вами управлять. Да, мужики, я принес вам благую весть. Вам больше не надо ничего бояться. Это не то, чтобы просто, но это и не так сложно, как кажется. На программе «Ты Лев» я подробно рассказываю как больше ничего не бояться а пока что я скажу вам одну простую вещь ее достаточно чтобы победить страх чтобы с тобой не случилось ты всегда можешь послать всех Не тупо и не грубо, не раздраженно, не возмущенно, а спокойно, от всей души, со всей своей силой, от всей своей свободы. Хорошо подумал. Мне нравится у вас работать. И деньги приличные. Но вот с этими новыми требованиями идите, пожалуйста, Или даже «Я очень тебя люблю. Мне будет без тебя плохо». Но вот с этими заходами, знаешь, иди, пожалуйста. Вот это волшебное заклинание может вернуть вам свободу и, соответственно, силу в любой сложной ситуации. На самом деле, по-настоящему применять это мощное мужское заклинание стоит в очень, очень редких случаях, когда других вариантов просто нет уже. И тем не менее, оно всегда должно быть с вами. Как верный кольт у ковбойца. Конечно, это очень опасное оружие. Применяя его, можно лишиться всего. Но это очень давняя мудрость. Человек свободен тогда, когда у него Ничего нет. И вам надо однажды решить для себя, что вам важнее. Комфорт, безопасность, устроенности или свобода, и ваша настоящая мужская сила. Акела никогда не боялся промахнуться. И именно поэтому он был великим вождем своей стаи. Но однажды он промахнулся. Тогда он просто перестал быть вождем. Небо не рухнуло, стая продолжала жить. Бояться нечего. Для мужчины смерти нет. Пока он жив и сражается, нет смерти. А когда и если смерть приходит, то уже нет того, кто мог бы умереть. Дальше я вам расскажу, как быть царем зверей, львом.